Добрый день. Сегодня мы говорим про IT-оснащение в сфере гостеприимства, в гостиницах, в ресторанах. Это второй эпизод нашего разговора. Для начала хочу еще раз поздороваться. Тем, кто смотрит нас на собственно, платформе для вебинаров, обратите внимание, чат для вопросов находится у вас справа. Презентацию можно уже сейчас скачать во вкладке «Документы». Не забудьте про вкладку «Вопрос». Можете высказать свое мнение. Сверху слева у вас есть стрелки, которые позволяют переключать режим отображения, сделать крупнее меня или презентацию, как вам удобнее. Отдельный привет тем, кто смотрит нас сейчас в записи на YouTube, в Фейсбуке, в ВКонтакте или в других социальных сетях, где есть аппетита. Пишите вопросы в комментариях, мы обязательно ответим, будем мониторить. И для тех, кто смотрит нас сейчас онлайн в Facebook, также пишите вопросы в комментариях или в личные сообщения. Обязательно на все ответим Мы, конечно, всегда готовы выслать презентацию по запросу, если она вам нужна, это не проблема. Мы уже 16 августа проводили вебинар вместе с нашим экспертом по сетевому оборудованию, Русланом Цагоевым, в котором начинали обсуждать как раз тему IT для хорика, в первую очередь обсудили вообще ситуацию на рынке, тренды, поговорили про телефонию и, собственно, про сетевое оборудование. Кроме того, 20 июля, тоже совсем недавно, вы могли видеть другой вебинар, который также есть в записи на нашей платформе на YouTube, посвященный Wi-Fi авторизации в общественных местах. Вы наверняка знаете, что за несоблюдение законов Российской Федерации можно попасть на штраф до 300 тысяч рублей или получить отстранение от деятельности коммерческой до трех лет. Поэтому тоже рекомендуем посмотреть этот вебинар и узнать, как с помощью оборудования TGNet можно корректно и правильно осуществить, в том числе и в гостиницах, и в ресторанах, подключение посетителей к Wi-Fi сети, чтобы не было таких проблем. И вот в продолжении всего этого разговора, собственно, сегодня мы поговорим про, опять же, законы Российской Федерации, но уже в отношении классификации отелей, рассмотрим примеры типовых решений для Хорика и отдельно поговорим про видеонаблюдение, на котором мы не останавливались подробно как раз в наших прошлых разговорах. А вот все больше обсуждали телефонию, сетевое оборудование, вот как раз сзади меня замечательные рулапы TGNET и EGASET, но сегодня про них практически говорить не будем, вообще постараемся не повторяться. Собственно, классификация отелей, что же это такое? Сейчас действуют законы, которые выпущен в нынешней редакции еще в 2014 году в утверждении порядка классификации объектов размещения, в котором подробно-подробно расписано, какие вообще могут быть гостиницы, какие у них могут быть классы, какая у них может быть звездность. Существует 6 категорий звездности. Да, 1, 2, 3, 4, 5 звезд и категория вообще без, без звезд. Поэтому, как ни странно, получается в сумме 6. Звезды даются за обязательные и за критерии. Делятся гостиницы на тех, в которых более 50 номеров, менее 50 номеров. Также выделяют курортные гостиницы, гостиницы в исторических поселениях, в объектах культурного наследия, апарт-отели. Конечно, дома отдыха и пансионата – это действительно отдельная история, так называемые специальные средства размещения. Мы, конечно, будем рассматривать самый типовой, самый типичный случай – это обычные гостиницы, но уже Около 50 номеров. Понятно, что они могут свалиться как в категории более 50, так и менее 50. Срок действия э, такой аккредитации, срок действия получения вот этой звездности – это 3 года. 11 регионов прошли обязательную сертификацию до чемпионата мира по футболу. В Сочи это сделали еще к Олимпийским играм. Ну, вот, например, Москва, ну, кстати, Москва, не Московская область, например, должны были это сделать еще в прошлом году. До 1 января 2019 года, то есть процесс уже практически заканчивается, все гостиницы более 50 номеров по всей России должны получить свою категорию звездности. Через год все гостиницы более 15 номеров. И до 1 января 2021 года абсолютно все гостиницы в России должны завершить этот процесс, и он должен закончиться. Есть, опять же, в сертификации множество нюансов. Мы не будем прям совсем подробно останавливаться на каждой детали, а, ну, так или иначе сертификация гостиниц решается кейс-бай-кейс. То есть а сами надзорные органы, проверяющие, оценщики, а, и, они имеют некую вариативность в своих решениях, и ну, действительно есть много нюансов. Отдельно оцениваются а, как номера, так и работы персонала, так и средства размещения в целом. А, так что очень много аспектов в этом всем. Ну и, возможно, такая сложность или в каких-то случаях невозможность получить какие-то баллы, удовлетворять обязательным требованиям. Ну, например, если гостиница в старом доме, там ну, невозможно поставить лифт, ну, как пример. Приводит к тому, что примерно половина э, гостиниц в России, из тех, кто уже прошли классификацию, решили оставить себе категорию без звезд. Э, решили, что им это не нужно, если они, допустим, там, до 4-5 до дотянуться не могут по этим критериям, но в целом, как они считают, удовлетворяют. Они остаются просто без звезд и каким-то другим способом, образом, привлекают к себе постояльцев. Есть такое понятие бутик-отель, например, и так далее. Вот, собственно, такая достаточно большая табличка про обязательные критерии. А Давайте пройдемся по пунктам. Телефонная связь из номера должна быть... В отелях без звезд и в одной звезде это может быть кнопка вызова персонала, не обязательно даже телефон, а, при том только от 15 номеров. А, начиная от двух звезд уже должна быть внутренняя телефонная связь с 100% номеров. Это, кстати, не обязательно для домов отдыха, но вот в скобочках можете смотреть возможные нюансы, но мы постараемся останавливаться на более общей картине в самых частных случаях. В звездах уже должна быть высокая внутренняя и городская связь 100% номеров, в четырех-пяти звездах внутренняя, городская, а также международная и, понятное дело, междугородняя связь также в 100% номеров. Поэтому э, телефоны в номерах быть должны. От этого никуда не уйдешь. Собственно, покупайте телефоны от компании «Эпиматик». Телефоны коллективного пользования в общественных помещениях также обязаны быть. Здесь, кстати, интересный момент, что, как говорят сами оценщики, э, те, кто проводит категоризацию, не прокатывает вариант, что вот у нас есть мобильный телефон в кармане, мы можем постояльцам в любой момент его дать. А нет, это должен быть какой-то современный стационарный аппарат, который стоит на видном месте и доступен круглосуточно для пользования постояльцами. Вот, опять же, видим, что начиная от трех звезд, должна быть возможность совершать международные и международные звонки. Интернет в общественных помещениях должен быть в четырехзвездочных гостиницах. А во всех номерах общественных помещениях по закону интернет должен быть только в пятизвездочной гостинице. А как мы видим, в этом плане закон сильно отстает от реальной жизни. И понятное дело, что для самих постояльцев интернет это одна из самых важных вообще запросов, один из самых важных критериев выбора отеля. И он действительно должен быть в любых средствах размещения, будь то одна, звезда, две или сколько угодно. Но законы такие. Видеонаблюдение в общественных зонах и коридорах должно быть, начиная от трех звезд, согласно этому закону. Ну и такая интересная вещь, как внутреннее радиовещание во всех помещениях, включая лифты, также должно быть в четырех и пятизвездочных отелях. Тут, кстати, оборудование от компании ⁇ Пимайтик ⁇ тоже пригодится, естественно. Не забывайте про наше устройство. Со всем этим можем помочь. Другие помещения, другие услуги. В отелях... От трех звезд обязан быть рум-сервис, а тут тоже должен быть либо телефон, либо какие-то другие устройства, ну и также интеграция телефонии и прямая система может здесь помочь. Медицинский кабинет обязан быть в пятизвездочном отеле, а это значит, сразу держим в голове, что там должен, тоже должен стоять телефон, прибавляем еще одно устройство к проекту. Бассейн должен быть и обязан быть в четырех-пятизвездочных отелях, вот, как видите, в четырехзвездочном он может быть заменен на салон с мини-бассейном, но это не меняет ситуацию, все равно там должен стоять какой-то телефон. Вот как раз телефонная эпиматика для ванных комнат в черном или белом исполнении идеально подходит для таких мест. Конференц-зал, в отеле ход 50 номеров и э, не менее, ну, собственно, 5 звезд тоже обязан присутствовать. Это значит, что в таких отелях, хочешь не хочешь, нам нужно оборудовать еще и конференц-зал со всеми вытекающими потребностями по оборудованию, аудиоконференц-телефон там скорее всего то поставить, ну а может быть, собственно, и систему видеоконференц-связи, почему нет. Возможность отправления и доставки телефаксов. Да, такой атовизм еще есть, но такая возможность обязана быть в гостиницах 4-5 звезд. Например, с этим может помочь также наш АТС Ястар. То, что называется бизнес-центр, то есть некое помещение, в котором любой посетитель может поработать с копировальной техникой, провести какие-то переговоры, там должен быть компьютер, электронные средства связи, тоже от 4 звезд обязано быть. То есть мы заносим в планы, что еще и это помещение нужно оборудовать, подвести туда сетевые коммуникации, телефоны и так далее. спортивно оздоровительный центр с тренажерным залом также должен быть в 4-5 звездах, поэтому сразу запоминаем, что нужно еще один телефон поставить, ну, например, то же самое пимать. И ресторан, бар или другие типы предприятий питания, как написано в законе, от двух звезд должны в том или ином варианте быть. Так что сразу запоминаем, что и здесь тоже нужно продумать, какое оборудование туда ставить. Вот, собственно, эти баллы, которые набираются дополнительно к обязательным критериям. То, что мы смотрели до этого, должно быть обязательно. А здесь именно баллы. То есть их можно набирать за те или иные достижения гостиницы по тем или иным критериям, но в сумме, чтобы получить ту или иную звездность, нужно, соответственно, набрать, ну, например, 38 баллов, чтобы получить одну звезду для небольшого отеля. Или 132 балла, чтобы стать пятизвездочным большим отелем. Здесь тоже есть свои критерии. Например, в гостинице более 50 номеров, наличие общественного доступного телефона с междугородней связью дает 1 балл. То есть это меньше 1% от необходимых баллов для того, чтобы стать пятизвездочным отелем. То же самое про интернет. Например, интернет номерах дает всего 3 балла, это 2% от звезд. При этом наличие факсимильной связи дает также 2 балла. Наличие в ванной комнате дополнительной телефонной трубки или, соответственно, какой-то возможности экстренно позвать на помощь – это тоже 2 балла. Но здесь мы все равно запоминаем, что нам нужна телефонная тематика для ванных комнат также предлагать, потому что а вот они нужны здесь. Но это все не так интересно, когда мы видим, что, например, за наличие спортивных площадок, большой парковки, трансфера – наличие таких вещей, как предметы антиквариата или искусства в номерах или в полах, можно получить те же самые 4-7 баллов и прекрасно себя чувствовать, возможно, с меньшими затратами. Так что конкретно здесь закон есть, но он не то чтобы совсем на нашей стороне, все-таки нужно заказчика еще убеждать и показывать, что это не просто законодательные акты, а действительно нужно обладать современным информационно-коммуникационным оборудованием. Ну или, например, такая вещь, как трансляция телеканалов, посвященных истории и культуре народов России. Те же самые два балла, как и, например, за доступного интернет-терминала для гостей. Вот такие дела. Обязательный критерии также есть и для номеров. Не для гостиницы в целом, а для номеров. Такие вещи, как телефон в номере на прикроватной тумбочке. Но при этом закон никак не говорит, сколько должно быть телефонов, как они должны стоять, если несколько кроватей в номере. Ну, как такие кейс опять же, это решается. А, телефон в каждой комнате или переносная трубка. Это актуально для номеров люкс, апартаменты, сьют. А, если вот такие номера уже выше категории мы рассматриваем, в эти проекты нужно заносить дек. Телефоны, здесь тоже оборудование от Гегасет, от Елинг, e вам в помощь, обращайтесь. Телефон в ванной комнате обязан быть от номеров первой категории и выше. То есть, если в предыдущих нормах, как мы смотрели, это нормальный критерий в целом, то здесь это уже обязательный критерий, поэтому в такие номера нужно обязательно предлагать оборудование под брендом «Айтематика». Удильное устройство и таймер, как интересно, должен быть в номерах от первой категории выше, но почему-то в законе пропустили Junior Suite, наверное, там люди могут не просыпаться рано. Компьютер с выходом в интернет по просьбе и только в пятизвездочных отелях, начиная от первой категории должен быть. Но значит, какая-то сетевая инфраструктура все равно должна быть, чтобы этот компьютер так или иначе работал. И вот такие интересные вещи, как розетка рядом с кроватью, обязаны быть тоже от номеров, начиная с первой категории. А в этом случае, опять же, например, наши телефоны Funwheel могут помочь, то есть вот этот USB-вход на телефоне, он считается. Или, например, USB-вход для зарядки на точке доступа Wi-Fi. То есть розетка, по этой не обязательно должна быть в классическом понимании. И опять же есть бальная система конкретно для номеров. Вот, например, такие вещи, как мини-бар и наличие room-сервиса дают нам почти 5% от высшей категории сьют. Действительно важные вещи, но они тоже отчасти перекликаются с телефонией или с наличием интернета, какими-то мобильными приложениями, чтобы можно было реализовывать это проще и удобнее для гостей. Вот, собственно, говорили про законы, теперь переходим к теме, которая была обделена, так скажем, в прошлом вебинаре. Я уже говорил, мы говорили про телефонию как важную составляющую, про сетевое оборудование, как, пожалуй, самую важную составляющую а довольного гостя на выходе. Ну и, наконец, вот видеонаблюдение. Действительно, нужно отдельно про это говорить. И здесь, опять же, всплывают законы. Мы помним, что на предыдущих слайдах, что видеонаблюдение должно быть в гостиницах от трех звезд. Но нет. Берем другой закон, постановление правительства Российской Федерации 2017 года, номер 447, по обеспечению антитеррористической защищенности. И видим, что видеонаблюдение должно быть во всех без исключения гостиницах. Во всех без исключения средствах размещения. И должна быть обязательно фиксация и хранение видеоданных в течение 30 дней. Поэтому, чтобы там классификаторы и Министерство культуры в тех законах не говорило, мы видим, что визу наблюдения должно быть в абсолютно каждой гостинице, и нужно им это предлагать и говорить, что это действительно обязательно по закону. Мы предлагаем оборудование mail сайт. наверняка вы про него слышали, видели, Ну еще раз давайте пройдемся по основным преимуществам нашего оборудования – про поддержку протокола СИП чуть попозже расскажем. В области применения Майлсайд действительно крайне широкие, ну как и в принципе видеонаблюдение. парковки, торговые центры, жилые комплексы, спортивные объекты, аэропорты и, конечно, наша с вами любимая сфера гостеприимства, она же Хорика. У нас есть камеры для работы в условиях ультра низкой освещенности, камеры с коридорным режимом, с различными вариантами поворота, зеркалирования изображения, чтобы максимально захватывать нужные нужной области, в том числе и в гостиницах. Такие функции, как детекция движения, звука, аналитические функции, интеграция IP-телефонии, умная инфракрасная подсветка, высокая частота кадров, видео конечно же. Камеры работают в широком температурном диапазоне, имеют высокие степени модало-защищенности, защиты от пыли и влаги. Мы протестировали и полностью подтверждаем совместимость нашего оборудования для видеонаблюдения с нашим сетевым оборудованием с брендами TGNET, Вайтэйк, о которых мы как раз говорили пару недель назад. Так что обращайтесь к нам за комплексными проектами, все будет прекрасно вместе работать. Гарантия на оборудование Майлсайт три года. Мы также гарантируем высокое качество оборудования и прекрасное соотношение цены-качества. Надеюсь, вы нам поверите, но всячески готовы это доказывать и показывать. майл -сайт является полноправным членом ВИФ и действительно принимает, имеет влияние, принимает участие в разработке международных стандартов. У нас подтвержденная интеграция с такими брендами, как Synology, Axon, CVS. Скорее всего, в ближайшее время объявим его интересной интеграции с сервисом распознавания номеров и другими мировыми брендами. Um, недавно, если вы читали наши новости, как раз объявляли об интеграции с сервисом GVCG. Это 2D и 3D проектное моделирование. Если кто не знает, попробуйте, в том числе, это можно гостиницу удобно отрисовать и посмотреть, как, какие нам нужны устройства, как организовать видеонаблюдение. Моинсайт обладает мобильным приложением WebSite Pro, что облегчает и упрощает работу с этим оборудованием. Имеет программные серверы видеозаписи. Возможность подключения неограниченного числа устройств к Майл сайт ВМС и возможность мониторинга территориально разнесенных устройств в программном обеспечении Майлсайт CMS. То есть стараемся и Майлсайт старается действительно удовлетворять самым разным потребностям и не ограничивать пользователей, как может быть в каких других брендах есть такие вещи собственно говоря, гостиницы. Эту презентацию вы можете прямо сейчас скачать, ну или, соответственно, запросить у нас, если вы смотрите в записи, и подробно изучить. Конечно, мы сейчас не будем каждый слайд зачитывать, каждую букву, достаточно много текста, но ну, понятно, что потом непосредственно в изучении все эти данные пригодятся. А первая зона, на которую бросается, конечно, наше внимание, это холл, ресепшн. Первое, что мы видим, входя в гостиницу, там необходимо организовать общее наблюдение, детализацию конкретных зон, при этом дополнительно а, может возникнуть а, на ресепшене ситуации, когда нужно оценивать и контролировать работу конкретных сотрудников, и, соответственно, нужно писать видео а, и звук а, где-то, например, на стойке регистрации, и поэтому здесь нам а, пригождаются различные оборудования от Майл сайт В первую очередь ставим фишай камеру, а, которая полностью охватывает все пространство, это первая строчка. Нужные зоны, соответственно, мы выделяем и можем добавить купольные или цилиндрические камеры от MailSite. Выносим внешний микрофон, например, на стойку регистрации, чтобы слушать и записывать разговоры. И, конечно, отдельные камеры ставим так, чтобы они контролировали входную группу. Это важный момент, потому что при входе можно зафиксировать практически 100% людей-посетителей, отреагировать на такие вещи, как разное шатание, так называемая функция, каких-то людей, которые, так скажем, трутся около входа, что-то выслеживают. Ну и банально для маркетингового анализа считать трафик, смотреть, сколько, в принципе, людей входило-выходило и оценивать как-то их поведение. И все При этом необходимо отметить дизайн камеры MailSite, она у меня даже есть в руках прямо сейчас, они достаточно миниатюрные, симпатичные, выполнены в современных симпатичных корпусах. Можете оценить и цвет и исполнение так, чтобы не отталкивать посетителей, чтобы у них не было ощущения, что они в каком-то телешоу находятся, со всех сторон на них смотрят камеры. И просто это достаточно эстетично выглядело и вписывалось так или иначе в различные интерьеры различных гостиниц. Конечно, следующая зона – это коридоры. Веб-сайт позволяет максимально охватывать пространство и глубину коридоров и в целом уменьшать количество камер, которые должны быть установлены для того, чтобы охватить все пространство видеонаблюдения. То же самое можно сказать и про лестничные пролеты. Здесь подойдут купленные камеры. Вот модели, опять же, с ссылками приведены на экране. Можете потом как-либо на них посмотреть. Другие помещения, конференц-залы, точки проведения досуга, точки общественного питания, лифты закрытого типа серверные выходы на крыши, подвалы. Конечно, это тоже нужно охватывать систему видеонаблюдения. Каждому из этих помещений обычно достаточно по одной камере, или в каких-то крупных помещениях, таких как конференцзал, можно опять же поставить одну, все тоже уже нам знакомую фишай камеру, строчка номер три. При этом говоря о лифтах, каких-то закрытых помещениях, нужно отметить, что камеры, конечно, не должны быть скрытыми, и наоборот, должны быть открытыми, ведь мы знаем, что даже муляж неработающей камеры, скорее всего, отпугнет э, э, нарушителя и предотвратит преступление с намного большей вероятностью, чем спрятанная действительно работающая камера. То есть, понятное дело, что лучше что-то предотвратить, чем потом искать виновку. Э, пару слов буквально вот как раз об этой панорамной IP-камере мы на сайте Уже два раза успели ее упомянуть. Действительно, модель того стоит. Ее преимущества заключаются в высоком разрешении, встроенном микрофоне, интеллектуальные капо-отсветки до 15 метров, при этом поддержка кодирования видео H265+. Технологии, технологии SuperVDR. Два режима, однопоточный и многопоточный. Наличие шести светодиодов 3 плюс 3. Семь моделей отображения, картинки, выделения конкретных зон. Три варианта монтажа. Колочного или, может быть, настенного. Вот на левой картинке можете посмотреть, как это может быть реализовано. Симпатичный, изящный дизайн, высокие степени защищенности IP67 и K09. И поддержка карт памяти достала 28 гигабайт на случай, если прервется соединение по той или иной причине, чтобы все равно архив остался. Приглашаем опять же вас на наш сайт, можете подробно изучить особенности данной камеры. Ну и ждем ваших заказов, оно того стоит. Видеонаблюдение нужно не только внутри помещения, но и снаружи. Также ту же самую камеру РБИ Глаз, про которую мы только что говорили, надо поставить на улице так, чтобы она максимально охватывала площадь. Поворотные миниатюрные камеры на специальном кронштейне, соответственно, можно установить по углу здания, чтобы они смотрели в две стороны по необходимости или на каких-то вынесенных конструкциях, так чтобы в итоге мы своим видеонаблюдением охватывали всю территорию гостиницы. Камеры с 12-кратным зумом, соответственно, подойдут, если территория достаточно большая, чтобы охватить все пространство вплоть до какого-то дальнего забора, а при этом... Не забываем, что камеры все погодные, мандалы защищенные, так что ничего с ними на улице не случится. И интересно, что камеры обладают возможностью стабилизации изображения в случае, если установлены на каких-то внешних конструкциях, столбах, где возможно некое покачивание и какие-то другие помехи. Ну и последняя строка, конечно, не забываем про наблюдение за зданием с обратной стороны. Только, то есть не только вот здание на территорию, но и в обратную сторону нужно видеть, что происходит, оценивать ситуацию, состояние здания и иметь четкое представление о том, что вообще происходит или может быть, что кто-то пытается как-то забраться в здание. И, в принципе, все эти же тезисы «Справедливые для парковки», ну, конечно, не забываем, что можно и нужно идентифицировать неких нарушителей или просто машины, которые кому-то мешают, или где-то не там встали, или слишком долго стоят, вызывают подозрения. Поэтому, конечно, возможности высокой детализации и считывания номеров нам в этом помогут. Регистрация, как мы уже сказали, должна быть до 30 дней. Здесь нам помогут видеорегистраторы от сайт Вот один из них у меня в руке, источник Симпатичная модель, действительно, прям приятно держать ее в руках. Мы имеем такие возможности, как подключение мониторов и организации поста наблюдений без дополнительных вложений. Поддержка кодека H265, позволяет снизить затраты на хранилище и сэкономить до 80% дискового пространства по сравнению с кодеком H264%. Это тоже важно. И, конечно, широкий модельный ряд, ряд регистраторов с различным количеством каналов помогает поддерживать различные проекты, ну и, соответственно, результат тот функционал, который нужен в каждом конкретном случае. Выбирается непосредственно по требованиям, поэтому обращайтесь. Действительно, регистраторы разные. От 13 600 рублей до 75 тысяч, от 9 каналов до 64 и до 80 терабайт в рейд-массиве. Так что, смотря, что нужно конкретной гостинице, конкретному ресторану, мы готовы предложить разные варианты. Обещали сказать отдельно про поддержку SIP. Действительно, поддержка этого протокола позволяет реализовывать комплексные взаимодействия между системами видеонаблюдения, телефонии, видеоконференц-связи, домофонии и вообще всей it инфраструктуры нашего отеля. Например, такие вещи, как звонок по короткому номеру или нажать все кнопки на конкретную камеру с телефона. Это может быть как видеотелефон, так и аудиотелефон. Соответственно, если в камере подключен динамик, громкоговоритель, есть микрофон, то можно полноценно поговорить, в том числе -то осуществить видеозвонок с человеком, интегрировать видеонаблюдение с системой контроля доступа, программировать камеры так, чтобы они звонили по наступлению какой-то тревожной ситуации, по наступлению события, ну и подключать участников через камеры в сайт, как полноценных участников сеансов видеоконференц-связи. Это все возможно, все доступно, так что действительно от поддержки протокола СИП может быть много пользы. Проект, который, возможно, уже видели в прошлой презентации, ну вот, нам нравится пример из Нигерии, более 200 устройств моего сайта установили как внутри гостиницы, как и на улице, в разных условиях защищенности, в разных температурных условиях э, и погодных. В итоге э, проект удался, заказчик доволен, э, с помощью PTZ-камер и других моделей удалось полностью э, защитить и покрыть видеонаблюдением этот отель. Другой проект – это не гостиница, школа, но для образовательных учреждений и объектов размещения в целом принципы одни и те же. Нужна высокая степень защищенности, высокая степень безопасности, покрытие всей территории и так далее. Так далее. Вот, например, в Саудовской Аравии также организовали проект, в котором одновременно три здания покрываются общей сетью видеонаблюдения, тоже больше двухсот устройств установлено. А, ну и тут интересная функция родительского контроля через приложение в любой момент могут посмотреть, что где происходит, подключиться к картинке. В сфере гостеприимства это также применимо. Это может быть, например, какие-то маркетинговые вещи из серии «посмотрите прямо сейчас, что происходит в нашей гостинице, как у нас классно», «оцените погоду» или еще что бы то ни было. Так и контроль за сотрудниками, обеспечение безопасности и другие варианты применения. Подробнее про то, о чем мы сейчас говорили, можно посмотреть на нашем сайте. Буквально вчерашним числом опубликована э, статья про видеонаблюдение в гостинице, где максимально подробно мы рассказываем про все аспекты таких проектов. Как раз можете посмотреть, сейчас в чате происходит дискуссия между Владимиром и Сергеем. Вот Сергей один из наших экспертов в области видеонаблюдения, э, с которым можно связаться в том числе и по почте ctv.ru. Мы всегда готовы... Подсказать и оказать поддержку нашим партнерам и рассказать все, что вам нужно, и поделиться презентациями и другими данными. В том числе, Сергей напоминает, как раз вот сейчас в чате, что партнеры могут получить камеры, в том числе и фишай на тест, лично оценить преимущества, составить свое мнение. Действительно, будем рады, если потом напишите какой-то отчет, расскажете вам о своих впечатлениях. Обращайтесь можно к вашим личным менеджерам, персональным менеджерам в отделе продаж, ну или даже ко мне напрямую. Обязательно поможем, расскажем, что делать. Идем дальше, немножко поговорим про типовые IT-решения для сферы гостеприимства. Отель. Вы, наверное, уже видели в прошлой презентации, мы часть эту тему затрагивали, но сейчас более подробно. Небольшое лирическое отступление. Еще раз повторимся, что рынок гостеприимства в России один из самых быстрорастущих вообще в мире. По 6% в год примерно составляет рост, что достаточно много. И интересные цифры, что э, стоимость оснащения при реконструкции реновации гостиниц одного номера в целом составляет 40-60 тысяч долларов. При строительстве новой гостиницы сумма выходит где-то 55-75 тысяч долларов. Так что деньги есть, гостиницы строятся и нужно не стесняться предлагать наше оборудование. Как видим в общей массе это совершенно не такие большие суммы за полноценное, профессиональное, качественное IT-оснащение номера тем необходимым оборудованием и с точки зрения законов, и с точки зрения потенциальных потребностей постояльцев. Вот типовое решение для отеля. Мы берем отель 50 номеров среднего класса с различными помещениями, но, ну, так скажем, без излишков, и без каких-то там лишних пространств. Понятно, что все эти расчеты, все эти наброски можно... Плюс-минус двигать туда или обратно, то есть что-то увеличивать, что-то уменьшать. Эту табличку мы показывали как раз несколько недель назад на предыдущем вебинаре. Есть несколько отличий, мы немножко доработали. Тем, кто найдет эти отличия, можно какой-нибудь персональный подарок дать от компании «Эпиматика» за то, что вы досконально изучили материалы, которые мы разрабатываем. Опять же, потом можете прямо сейчас скачать презентацию или посмотреть потом записи, запросить у нас, Конечно, мы сейчас не будем таблицу изучать от и до подробно по каждому. Таким образом, мы получаем красивый цифру, ровно миллион рублей примерно нужен на, на решение телефонии в современной средней гостинице. Вот, табличку тоже прилагаю, можете потом изучить, понять, что, что по вашему мнению нужно, не нужно, может быть что-то нужно добавить, что-то убрать. Решение для бешёбанного Wi-Fi также необходимо, и, как мы говорим, с точки зрения постояльцев это даже важнее, чем, собственно, какая-то телефония. Зачастую люди могут вообще не заметить, есть у них телефон в номере или нет, а вот если нет интернета, нет Wi-Fi, это заметят, ну, как вот вы приводили статистику, 94% посетителей гостиницы. Здесь мы используем оборудование OptiGNET, контроллеры CloudBox M5, коммутаторы, Общественные точки доступа в общественных зонах и э, Wi-Fi точки доступа в номерах э, в другом форм -факторе. Соответственно, Wi-Fi телефоны в номерах тоже подключаются через интернет. Устройства гостей замечательно работают э, с помощью опять же наших точек доступа в номерах. И вся IT-инфраструктура также подключена э, к общей сети. Э, Телефоны в номерах проводные, компьютеры, периферийные устройства, телефоны офисных сотрудников, телефоны на ресепшн и, конечно, сеть видеонаблюдения. Деньги. Так все собираем вместе и все замечательно друг с другом работает. Здесь тоже привели примерные подсчеты. И такая вот примерная стоимость именно вот этого сетевого решения у нас получается в районе полмиллиона рублей. Опять же на 50 номеров вы здесь читали. Можете посмотреть, но понятное дело, что да, это варьируется туда-обратно. И, естественно, это цены в рекомендованных розничных ценах, то есть то, что получают конечные пользователи. И будем, опять же, останавливаться, запрашивать презентацию, все подробно рассмотреть. Решение для хостела. Оно, конечно, намного более простое. Тут, понятное дело, что люди стараются сэкономить, и стоимость таких проектов уже сильно ниже. Если, например, смотреть какие-то типовые франшизы по открытию хостела, типовые предложения, на самом деле не так много денег тратится в принципе на открытие хостела, то есть где-то до миллиона рублей даже, поэтому даже полмиллиона рублей такие предложения тоже можно найти. Так что стараемся брать по его самое необходимое. Здесь, скорее всего, даже, например, не АТС, я с 20 с модулем «Отель», Будет использоваться, а скорее сказать, виртуальный АТС, может быть, Mango Office или других поставщиков таких услуг. Wi-Fi нам в любом случае нужен, без этого деться никуда. Так что мы также закладываем контроллеры, коммутаторы. Три точки доступа в среднем хватит на помещениях хостела. Ставим одну камеру мал-сайт на 2 мегапикселя на ресепшене. Также нам нужен видеорегистратор. Ну тут опять же плюс-минус можно варьировать Оборудование, например, камеры на 4 мегапикселя, если они нужны, стоят не сильно дороже, можно рекомендовать их. Возможно, пригодится 2-3 э, камеры в разных помещениях, на улице, на входе. Нужно посмотреть каждый конкретный проект. Также аудиодомофон может стоять, может не стоять. Здесь тоже нужно смотреть по конкретным потребностям. И телефоны нужны сотрудникам. Мы вот представили, что здесь три сотрудника, два из них, так скажем, мобильные. И один стационарный телефон, также подключаемый через Wi-Fi, стоит на ресепшене. Кстати, вот эта модель E-Ring W41P появилась буквально недавно. Если вы про нее еще не слышали, зайдите к нам на сайт, почитайте. Действительно очень интересное устройство само по себе. Ну, надеемся, что у хостела все будет хорошо. Посмотрим, какой в осенней сессии парламента в какой трактовке будет принят закон о хостелах. Так что будем верить, что рынок будет развиваться. И вот э, такие примерные прочеты проектов, вот видите, меньше 150 тысяч рублей у нас получилось, э, не будут вызывать у заказчиков каких-то непониманий, э, и они будут устанавливать себе качественное оборудование, телефония, интернет, видеонаблюдение и демофонии. Отдельно нужно поговорить про ресторан. Если мы э, традиционно рестораны выносим как некую составляющую сферы гостеприимства – может быть даже не самостоятельно, подразумевая, что практически в каждой гостинице так или иначе есть ресторан, но все-таки в России есть больше 80 тысяч самостоятельных объектов общественного питания, кафе, ресторанов, в котором тоже нужна некая IT-инфраструктура. А клиентам в первую очередь необходимо подключение к Wi-Fi, особенно путешественникам, людям с ноутбуками, каким-то бизнесменам и так далее, так далее. Это действительно очень важно, и возможность зарядки устройств. Ну, конечно, компания «Эпиматика» зарядными устройствами не торгует, но, например, даже точки доступа Wi-Fi, в них может быть отдельный USB-порт, который тоже может помогать с решением этих вопросов. Специфика та же, что и может быть в гостиницах: большое количество абонентов, быстрая их сменяемость, большой поток устройств, которые постоянно меняются, и, конечно, необходимость авторизации с точки зрения законодательства. Здесь все то же самое. С точки зрения телефонии, домофонии, ну, честно признаться, ресторан не так часто об этом задумываются, говорили с экспертами и с представителями ресторанного бизнеса, ну, зачастую все обычно реализовано просто с помощью мобильных телефонов и зачастую чатов, то есть переписываются люди в Телеграме, в Ватсапе, у всех какие-то просто мобильные телефоны, смартфоны, Uh, у многих есть какие-то ну, специальные приложения, какие-то наработки именно под, под крупные сети, рестораны. Uh, зачастую телефоны даже, в принципе, не стоят в каких-то точек общественного питания. Uh, но есть обратная ситуация. Действительно, особенно в ситуации, когда uh, есть доставка еды, когда нужен некий колл-центр, uh, когда человек может позвонить и заказать еду, при этом используя не мобильные приложения, опять же, такие как там. Delivery Club, Яндекс. Еда, а сделать это по старинке, так скажем, по телефону, здесь уже нужно задумываться о создании какого-то пол-центра, об установке IP-оборудования, покупке номера 8800 или просто красивого номера. ситуации, конечно, бывают разные. При этом возможна интеграция телефонии и сервисов приема заявок, интеграция с CRM-системами, создание голосовых IPR с распознаванием речи, чем, например, занимается Яндекс Яндекс.ПичКит, чтобы даже обходиться без людей при в заказе еды. Вообще такие технологии ну, понятно, популярнее всего в таксопарках, чтобы уже без людей люди по телефону могли заказывать такси. Но вот заказ еды, пиццы, суши и так далее, это вторая популярность сфера, где такие технологии могут быть успешно реализованы. В соответствии с спецификой отрасли мы в принципе не предлагаем трубки для официантов именно. Ну, Часто бываете подобных заведениях, знаете, что многие э, ходят до сих пор с блокнотиками, э, с ручками, записывают заказы, э, и в принципе э, не нужно какое-то дополнительное оборудование. Готовность блюд сообщается какими-то вербальными методами, или какими-то записками. Э, многие в современных ресторанах э, ходят, опять же, с смартфонами, с специальными приложениями, в которых какие-то бонусные системы, э, карты по э, посетителям и так далее. Так что, в принципе, какие-то можно было бы предлагать официантам те же трубки в но это получается нецелесообразно и неинтересно для конечного заказчика. Домофоны также ставят не так часто, но если есть какой-то второй вход, служебный вход или какие-то черный вход, можно так его назвать, а вполне вероятно, что нужно поставить аудио или даже видео домофон от FANWILL. И во многих ресторанах, сетевых или не сетевых, не суть, принято, также домофоном защищать помещение финансового департамента, бухгалтерии, где-то где сейф, хранятся какие-то важные данные или деньги, выручка. Так что один-два домофона в проекте среднего и крупного ресторана, конечно, тоже нужно учитывать. А вот без видеонаблюдения, опять же, никуда. Во всех ресторанах, барах, подобных заведениях принято организовывать видеонаблюдение во всех помещениях и служебных и помещений открытых, контролировать как посетителей, так и своих сотрудников, предотвращать, может быть, воровство в первую очередь а, опять своих сотрудников, работа мимо кассы и так далее. И, конечно же, входную группу тоже нужно контролировать. То есть, по сути, все помещения, кроме туалетов и раздевалок, и персонала покрываются системой видеонаблюдения. Так что не забывайте вот про наш мал сайт. И вот такую примерную схему ресторана мы нарисовали. Здесь, в отличие от прошлых примеров, мы решили организовать сингл соту на оборудовании Gigaset. Даем трубку Gigaset Hostess, более презентабельную охранникам. И на кухню мы кладем по трубке Gigaset r 450 h Это та, которая защищенная, влагонепроницаемая, пыль непроницаемая, которую можно ронять, которая с фонариком, та самая, которая идеально подходит для таких мест. Даем IP-телефоны E-Link, бухгалтерам, офисным сотрудникам, может быть какая-то служба приема каких-то обращений, банкет, банкетная служба. В основе сети устанавливаем ipa я 100 S20, нам здесь достаточно. Ну и, конечно, все это объединяем в единую сеть вместе с видеонаблюдением и Wi-Fi. И вот такая примерная стоимость комплексного решения для ресторана у нас получается. Здесь мы учли и Wi-Fi, и видеонаблюдение, видеорегистрацию, телефонию, все-все-все, у нас вышло в половиной тысячи долларов в ценах конечного заказчика. Потом можете также табличку посмотреть, изучить. Мы, конечно, тоже будем дополнять, смотреть на реальные проекты, может быть, носить какие-то изменения, чтобы быть максимально приближенным к реальности. Сейчас прошу прощения, я отвлекусь на 30 секунд, посмотрю, что происходит в чате, может быть, есть какие-то вопросы, но вижу, что дискуссия с Сергеем в нашем Инженерам по видеонаблюдению идет достаточно активное. Давайте я зачту вслух для тех, кто смотрит нас в записи или, может быть, сейчас в Фейсбуке. Замечание как раз от Сергея Костюкова, моего коллеги. При построении проектов на оборудовании Майлсайт, в том числе и в отелях, при представлении материалов для публикации, Могут получить не только дополнительную рекламу своей работы и своей компании, те объекты, в которых, собственно, проведена инсталляция, но и дальние условия по оборудованию. Это действительно так, мы готовы сотрудничать, наш отдел маркетинга тоже готов. Мы всячески будем продвигать, соответственно, и решения в целом, и сами отели, гостиницы, может быть, даже сами к вам приедем. Собственно, почему нет? Так что давайте дружить, организуем какое-то взаимовыгодное сотрудничество. Всегда нам есть что подарить, как договориться, так что видно что будем полезны друг другу. Ну и, кстати, да, очень скоро цены приятно удивят заказчиков, будет новый прайс-лист, он будет выслан всем партнерам, так что ждите, обязательно придется... Обязательно вам будет интересно и получите эту информацию, а также эксклюзивное предложение для партнеров по распродаже складских остатков MailSite. Ну, наверное, в ближайшие дни это произойдет, так что ждите, наверное, те, кто сейчас смотрит наш вебинар в прямом эфире, первые, кто узнали эту информацию, и вы сможете получить такой эксклюзив. Ну, а теперь дальше уже идем, собственно, по программе вебинара. Вот проект, о котором мы тоже уже рассказывали. А, интересно, как реализовано собственно, вот в сети пиццерии «Домино Pizza проект телефонии. Это по сути такой передвижный колл-центр, то есть сотрудники отвечают как посетителям, которые пришли офлайн, непосредственно пробивают заказы, выдают, выдают их, а так и отвечают на телефонные звонки и могут работать как офлайн, так и онлайн одновременно с помощью наших замечательных телефонов e модели сипто 21 getmap в заключение хочется сказать, что все те же принципы организации телефонии, домофонии, видеонаблюдения справедливы для самых разнообразных сфер и для всех аспектов сферы гостеприимства. Как музеи, какие-то культурные объекты, организация туристических услуг, организация экскурсий, проведение экскурсий перевозка туристов, какие-то логистические услуги, квесты. И так далее, и так далее. Везде применимо наше оборудование, и плюс-минус все преимущества они так или иначе будут теми же, ну, конечно, своей спецификой. И действительно, особенности организации Wi-Fi сети применимы в любой отрасли с большим потоком абонентов и с большим количеством подключаемых устройств. Это может быть сфера образования, о которой мы сегодня уже говорили: больницы, развлекательные центры, кинотеатры, весь интертеймент и так далее, так далее. То есть, все, где много людей нам пригодится оборудование от TGNET или Vitec. По запросу мы, конечно, готовы предоставить примеры проектов а, на различные оборудования, разные решения практически в любой сфере, так что обращайтесь, всегда готовы помочь, выслать материалы и вместе с вами проработать какие-то проекты. Вот, на этом я, пожалуй, заканчиваю. Спасибо за внимание. Да, еще раз, меня зовут Илья, мои контакты на слайде. Обращайтесь в любое время, всегда рада пообщаться. Всем спасибо, до свидания.